Локтар, друг. друг С Новым Годом, чувак Желаю, чтоб все было тип-топ Или все было зак, зак Желаю силу и честь тебе, права и напоследок, дружище, дерзай, кровь и О, -о, О, я знал, что придешь Ты желаю добрых питомцев Плюс новая одежка, дала добрые охоты Чтоб все сошло с рука в заключении, конечно, мир тебе, труд. Ты знаешь про воду, жить а -а -а. далеко не балет И чтобы жить в Азероте, давай не болей Кушай много каши, а ты будешь кощей Ну и реши для себя же, ты и кто вообще? Вечное солнце, всегда светит ярко так и новый год станет в жизни новым подарком. И от счастья и радости хочется кричать и петь. О чем ты спросишь свою смерть? Эм, ну у нас как бы новогоднее поздравление. Да, проваливай. Да, давай Чузану. И от счастья и радости хочется кричать и петь. Мир захватит плеть. Эм, а ну уберите его отсюда. Да, ты устарел. Еще раз. И от счастья и радости хочется петь и кричать Почувствуйте силу короля Лича Так, уберите его отсюда! Доболивай! Меняем слова и напоследок Поздравляем всем озеротам, Детей и взрослых Всех с новым годом Мы, мы все не населяем не Один азерот Жизнь не игра Скорей казино и всех игроков Этой хладной зимой Мы поздравляем с годом Дракона и этим огромным Расовым хором Мы тебя машем с твоего монитора Будь велик Как скалы и горы мы тебя Тебя поздравляем с Годом Дракона! С Новым Годом! С новым счастьем! С новым аддоном! Всех благ!